Друзья, сейчас перед собой вы можете видеть крупную сумму денег. Хотите зарабатывать 1000 рублей в час, тогда досмотрите это видео до конца и зарабатывайте от 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей в день. Желаю всем удачи и денежного прилива. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» и с вами, как всегда, Майами. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца. В этом видео вы увидите, как я инвестирую в новый проект onex.club. И в этом же видео сделаю первую выплату с проекта. Тем самым мы проверим проект на платежеспособности.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 Лично я в проект Onox не раздумывая буду инвестировать 15 тысяч рублей, а через 48 часов я заработаю и выведу 120 тысяч рублей. Где 15 тысяч рублей это мой депозит, а 105 тысяч рублей это чистая прибыль. И выводить свою прибыль я смогу каждые 9 минут. Итак, давайте все по порядку. Это свеженький проект, который запустился сегодня буквально пару часов назад.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 Зарабатывать с вложениями мы будем на 8 тарифных планах от 200% до 800%. Начисление прибыли каждые 9 минут. Срок ЕСВД депозит от 48 часов до 72 часов. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Сегодня я буду заходить на 8 тарифный план, то есть 800% за 48 часов. Начисление прибыли каждые 9 минут. Инвестировать я буду 15 тысяч рублей. Прибыль через 48 часов у меня составит 120 тысяч рублей, а каждые 9 9 минут я буду получать по 375 рублей. Друзья, также в этом проекте есть бонус. Чтобы получить бонус, вам нужно записать видеообзор данного проекта и вы получите за это денежное вознаграждение в размере от 100 рублей до 70 тысяч рублей. Друзья, также из калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. Здесь вы можете прочитать подробнее о компании. Статистика проекта Онекс. Друзья, как и вами говорила, проект совершенно новый, он работает 0 дней. Участников на данный момент 732 человека. Проинвестировано более 300 тысяч рублей, выплачено более 40 тысяч. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты и топ-партнеров. Друзья, также в этом проекте можно зарабатывать без вложений на щедрой реферальной программе. Реферальная программа разделена на три статуса 5 уровней в глубину. Друзья, каждому участнику при регистрации дается статус member. Чтобы получить статус партнер, необходимо иметь общую сумму вкладах всех партнеров со всех уровней 25 тысяч рублей. Чтобы получить статус куратор, необходимо иметь общую сумму вкладах всех партнеров со всех уровней 50 тысяч рублей. Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики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 Ну вот, друзья, прошло ровно 9 минут по моему депозиту. Прошло одно начисление. На балансе у меня 375 рублей. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю ПР. Сумма для выплаты 375 рублей. Выплата успешно подтверждена. Статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в свой ПР кошелек. Друзья, как мы видим, деньги мне поступили плюс 375 рублей выплата с проекта Onyx. Друзья, проект платит абсолютно без комиссии. Друзья, ну и так как проект платит, я решила создать еще один депозит. Заходить я буду также на 8 тарифный план, то есть 800% за 48 часов. Начисление прибыли каждые 9 минут. Платежную систему я выбираю также Payr, инвестирую я также 15 тысяч рублей. Прибыль через 48 часов у меня составит 120 тысяч рублей. А каждые 9 минут я буду получать еще по 375 рублей.